Приветствую всех, и в этом уроке мы сделаем смену состояний для оружия, также для состояния без оружия. И для начала давайте создадим Enumeration, который будет отвечать за то, которое на данный момент используется в состоянии. Давайте назовем его EWeaponState, лучше Type, да. И здесь мы просто будем вбивать Все типы оружия Которые у нас в принципе могут быть В проекте Первое это будет нон То есть оружие не экипировано Соответственно персонаж ходит без оружия <coughs> Второе One hand Потом two hand Но возможно Лучше немного по другому Называть Ну давайте пока Пусть так будет Я потом еще подумаю, как это лучше сделать. Что у нас еще будет? Two-hand. Я думаю, добавлять древко или нет. В принципе, мы вообще сейчас используем только двуручный стейт, Поэтому мы можем пока что здесь ничего не водить. Давайте... Наверное, все-таки здесь напишем Даггер, здесь one hand То есть кинжалы Одноручные мечи И здесь <coughs> Двуручные мечи Ну, пока сделаем так Поскольку э, Для кинжалов и мечей Анимации отличаются Ну и здесь мы можем э, Еще добавить какой-то state э, Two hand э, СПР, к примеру, да, то есть двуручное копье. Ну и так далее. Мы просто жмем New и добавляем новые стейты для э, оружия. Давайте добавим Bow и добавим Cross Bow, э, то есть э, луки и арбалеты. Сохраним. Э, это, конечно, все может меняться. А на данный момент мы вообще будем использовать только два стейта: это None и Two Hand Sword. Здесь давайте добавим переменную. Переменную Current Weapon Type, которая будет отвечать за, текущее, за текущий тип оружия, который экипирован. Если он не экипирован, у нас будет none. Перейдем в анимационный blueprint. И здесь давайте достанем weapon get. CurrentWeaponType, PromoteVariable, сделаем сразу, чтобы передать значение из нашего компонента к персонажу. Так, и теперь нам нужно решить, где нам это все менять. И я думаю, мы будем менять это все перед проигрывание монтажа на верхнюю половину тела здесь мы сделаем от current weapon type blend pose weapon type выход подключим к нашему слоту для монтажей <coughs> здесь сразу base movement мы сделаем save new save change pose назовем это base movement поскольку это базовое передвижение где у нас анимации в принципе не изменяются. Здесь вызовем уже Use Change Base Movement. Для того чтобы не копировать сами стейт машины, мы просто создаем сохранение нашего стейта и потом вызываем где угодно. Здесь я выберу Two Hands sword, поскольку у нас пока что эти анимации заготовлены. Ну и в Weapon Moment у нас там на данный момент анимация с WordPos. Default Blend Time мы выставили на 2. И также Blend Type Hermite кубик мы выставим. Для того, чтобы у нас было более-менее смешивание переходов. И здесь в VN-графе мы можем для некого дебага пока у нас нет а, самой системы экипировки, мы здесь выставим two hand sword на equip и на <coughs> а, на equip мы выставим non давайте нажмем play и посмотрим что у нас происходит мы экипировали мы сняли их провали сняли то есть стейды у нас переключаются и все работает нормально если вам было полезно видео ставьте лайки пишите комментарии и всем пока